Здравствуйте! В этом видео я расскажу о возможности демонстрационной площадки центра регистрации, используя электронный идентификатор RUTOKEN и CP. Демонстрационный центр регистрации находится по адресу rat.ruken.ru. Для начала работы необходимо скачать и установить плагин для браузера. После установки перезапустите браузер и подключите ваш РУТОКен к компьютеру. Через пару секунд устройство определится автоматически. Мы видим информацию о подключенном РУТене и просьбу ввести пин-код для него. Теперь мы можем пользоваться всеми возможностями площадки. Рассмотрим подробнее интерфейс. При выборе любого объекта становится доступен соответствующий ему функционал. При этом вверху появляется строчка, показывающая, с каким объектом мы работаем в данный момент. Итак, после подключения RUTOKEN CP ЦП мы можем создать ключ. В результате этого действия генерируется ключевая пара с некоторым идентификационным номером. Мы можем создать еще один или несколько ключей. Их список отображается под токеном. Наконец, мы можем удалить любой из ключей с токена. Для работы с ключом выбираем его из списка. Чтобы получить для него сертификат и начать пользоваться им, необходимо сначала создать соответствующий запрос. Для этого нажимаем «Создать запрос» в верхнем меню и видим окно, состоящее из двух блоков. В первом необходимо ввести информацию о пользователе, то есть о вас. Далее необходимо выбрать назначение сертификата. Вверху, справа от заголовка, можно выбрать шаблон запроса. Шаблоны содержат разное количество полей в блоке информации о пользователе и разное расширение сертификата внизу. Поскольку каждый сертификат имеет свою цель, и поля и расширения в шаблоне создаются и предзаполняются соответственно этой цели. Вернемся в шаблон стандартный и создадим запрос, заполнив перед этим поля имя, фамилия и организация. После нажатия кнопки «Создать запрос» открывается новое окно, содержащее текст запроса. Мы сохраняем его в файл, отправляем в удостоверяющий центр и ждем от него сертификат. Чтобы лучше понять действие сервиса, вы также можете использовать функцию получения тестового сертификата. После получения сертификата от удостоверяющего центра нам нужно импортировать его на токен. Выбираем ключ, для которого создавался запрос, и нажимаем «Импортировать сертификат». В открывшемся окне выбираем «Загрузить из файла» и загружаем сертификат. После нажатия «Импортировать» и выбора типа сертификата получаем сообщение об успешном выполнении импорта. Теперь в списке доступных объектов у нас появился и сертификат. После выбора для него, так же как и для других объектов, становится доступен свой набор функций. Например мы можем просмотреть содержимое сертификата. Сверху в окне о нем дана общая информация, часть из которой мы заполняли в шаблоне запроса. Заметим, что в самом тексте сертификата эта информация ясно отображена. Например, видны заполненные нами поля, выбранные пункты применения и дополнительного применения ключа. На этом все. Спасибо за внимание.